Закономерность Вижу год от года У нас в России Так заведено Прислушиваться К мнению народа Народным Депутатам Не дано Прислушиваться К мнению народа Народным депутатам не дано. Без устали они все планы строят, Как бы залезть поглубже в наш карман. И ничего, реформы их не стоят, И улучшений нет, один обман. И ничего, реформы их не стоят. И улучшений нет, один обман. Вместо того, чтобы державу славить, Так взяли курс, который не примол. Ведь цель реформ, в конце концов, отправить, Россию в гроб, народ на колыму. Ведь цель реформ в конце концов отправить Россию в гроб, народ.